Давайте Ластрал, чекайте, раз, два, да, давайте, раз, два, три, так, все, все, здорово, теперь играем. Ай, вас васап, у микрофона Закар и сегодня вы увидите новую рубрику под названием Угарная ММ", в которой мы играем на малопопулярных картах наподобие Agency или Сабзира. Играем мы в фулл на званиях примерно первые и вторые голд новые. Также если вам зайдет эта рубрика, я продолжу снимать видео данной категории. Ну и теперь, когда я вас ознакомил с этой рубрикой, я начинаю. <свас> У них что на респе? Ой. <свас> <свас> <свас> Это лучше. Все, не стреляйте. Уйди. Офигеть. После чего один из Деранкеров зашел к нам в Дискорд, где мы все начали убивать флешек или смоков. Ну и он нам подсказывал сколько у них ХП. После чего мы фамилились уже в шестером. Также если вы захотите, то я могу сделать интервью с ним. Для этого просто проголосуйте в верхнем правом углу. Не буду мешать вам смотреть это видео дальше. Кстати так можно в акмоменты снимать. Так у меня короче есть чешка, я сейчас попробую... Что попробуем? 24 так чем тебя можно еще накоцать короче я сейчас fire и ты просто пробегись и убеги если сможешь раз два три так окей тогда пробуем еще раз что делать Так, я, короче, кидаю вначале флешк Найс nice. uh -huh. Так, теперь готовый, раз Блин Что за стёп? А где ласт, где ласт? Ой, все иду Не убивайте его, короче, оставьте ему Как можно меньше хп Так, короче, говори, кто где находится. Я, я нахожу... Где все находятся сейчас? Вы угораете? Так, попроси их спрыгнуть в лес. А, вот, короче. Сейчас, смотрите. Да ну, вы чё, рофлите? И на нож. А, стой на месте, стой. Попросил его, чтоб стоял на месте? Стойте, не стреляйте. Стойте, все, не убивайте его. Короче, сколько у тебя хп сейчас? Окей, я сейчас, короче, беру глок иду к тебе. Да, короче, погнали. А, 34? Все, не стреляй. Крошки у него есть, у есть чем. Так, у кого есть вообще... А, спрыгни, короче, сверху. Точно, спрыгни. Бота уберите. Бот, бот идет, бот идет. Спрыгните кто-нибудь. Убей его. Убей бота. Убей бота. Так, дайте я добью его. Так, 3, 2, 1, полет. Да, блин. Я же говорю, что у нас Бот. А, короче, ставьте сейчас как можно меньше хп, типа сейчас буду идти на шифте, и кинув тебе тебя дикоем. Она нас двоих людей забанила. Вы чё, рофлите? Вроде бы фанкатка, а у нас уже два человека отлетело. Три, два, один. Профит! Во! Так получился видос. У меня оставалось еще 2-3 катки, которые я мог добавить в выпуск, но понял, что этого было бы слишком много. Пока будет достаточно одной. Ну а пока вы можете проголосовать, продолжать ли делать видео данной тематики или нет. Сенс, что досмотрели до конца и... Покеда.